Чтобы как зачем для чего но нет аж Очки я одел, потому что я в них выгляжу не очень круто, но зато они защищают меня от цвета, который светит на меня. Но а потому, как они мне не подходят совершенно, я их совершенно могу без задней совести. Чего я только что сказал? Я могу их без задней совести снять. Вот так вот лабас, с вами я вас. Для того, чтобы придумать это видео, моим извинам пришлось работать около 15 минут. Потом же мои ноги понесли мои руки к всякому оборудованию, чтобы начать снимать. И мне сейчас жутко жарко вот в этой вот кофте. Ну, как бы там вроде как батареи... Ага, ну неудивительно, что с меня уже 24 пота сошло. Ну да, батареи горячие очень. Зато на улице началась весна. Запахло весной! Так, в не должно быть снега по колено, но... И сегодня, друзья, я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали на моей странице ВКонтакте еще с э, подумать, то еще где-то середины прошлого года. Да. Вы когда-то мне задавали вопросы, которые я обещал снять уже не одно, не два, не три видео с вопросом-ответом, но мои уки не доходили. мы начинали снимать что-то другое, мы это что-то другое выпускали, мы что-то другое не выпускали, мы что-то пытались снимать, что-то пытались сделать, но получилось так, что ни один вопрос-ответ так и не вышел, который я обещал. И сегодня Сегодня я соберу все вопросы, которые вы мне задавали и отвечу на эти вопросы... И Первый вопрос. А ты ловишь покебол? Я даже покемонов не смотрел. А вы тоже в детстве медленно закрывали холодильник, чтобы увидеть, как там тухнет свет? Я до сих пор так делаю. Ты кто? Для друзей я хомяк. Ну а для всех остальных — пламя пляшущее на костях врагов какую еду ты любишь есть ну посмотрев на меня Эй, толстый. что ты употребляешь я употребляю только высшего качества лучшего сбора лучшей настойки кристально чистую свежайшую воду. Yeah! Yeah! тебе нравится спать ну, нет, и шо, я все время бодрствую. Ты шо. Спят усталые игрушки, книжки спят. <плес> Ох ты ее! Чем пить зеленку? Я посмотрел бы посмотрел, как ты ее пил. Но все же я отвечу на этот вопрос. <плес> Мы очень долго думали, зачем нужно пить зеленку. Мы проводили кучу экспериментов. Мы ставили кучу опытов. Мы пытались понять, зачем, для чего нужно употреблять зеленку. Мы привели кучу, кучу всяких всячин для того, чтобы добиться ответа на этот вопрос. И да, мы нашли на него ответ. И знаете что? Зеленку нужно пить для того... Какой если к тебе пойдут в гости через балкон? Ну, скорее всего, я выйду с этого балкона. И закрою дверь спать, с противоположной стороны. Где тебя ловить? Ловить меня можно в разных местах. Либо это тут, либо это... Алло, Владос? Да. Цыганин, <свят> <Ртыпу> закрывали. <свят> да. Тебя, короче, хотят найти. А они хотят тебе словить какие-то чучмеки. Да, да, да. Короче, такая села, то вы капец будет, Ярик. Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Ну ладно. в общем-то, ловить меня можно там, где вы меня увидите. Да? Да. Да? да, да. нам пароли и логин в финал своего. А я его вот сам не помню. Так что я мог... А что вы у тебя ловили? Да гонишь он, походу, Вася. Да. Гонишься. Дай. Да. что-то новое. Отечка. отсечка. Холостые, да вот. Можно спать поплавать. Плавать? Давай так, давай устраиваем сходку в... в конце апреля после первого выпуска «Дожить до рассвета». И будет нормально. Я как. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видос. Я буду безумно, если вы подпишитесь на канал, поставите этому ролику лайк, нажмите на колокольчик. Ну и будете ждать новых видосов. Огромное спасибо. Всем удачи!